Добрый вечер, добрый день, доброе утро, кому-то доброй ночи. Канал «Популярная политика» смотрит на всей планете Земля, а потому я говорю привет, земляне, все те, кто смотрят эфир. Хотел сказать, наш, на самом деле мой. Сегодня дебютирую как сольный ведущий на «Популярной политике». Смотрите, ставьте лайки мне в огромных количествах, еще больше спонсоров, еще больше донатов. Как сделать мне... И всем, кто работает вместе со мной, приятно увидеть в описании к этому ролику, и как лайк поставить там заметно, и как задонатить, и как отправить платный вопрос мне. Сегодня никто меня переводить не будет, я сегодня общаюсь с вами в одиночестве. Я Дмитрий Низовцев. Ну и помимо словесного флуда, у нас сегодня будет огромное количество интересных и важных новостей. У нас сегодня будут гости эфира. Это в начале самом Юрий Федоров. Вот буквально через несколько минут он подключится и в середине часа с нами будет политолог Федор Крашененников. Но это такое, такой спойлер ко всему эфиру. А пока давайте небольшой контекст. Сергей Шойгу заявил, что российская армия якобы получила достаточно боеприпасов для нанесения поражения Украине. И это происходит на фоне заявлений Евгения Пригожина о снарядном голоде ЧВК «Вагнер». В Африканской демократической республике Конго российское посольство организовало акцию «Бессмертный полк», которую ранее отменили в России. Сервис знакомств «Тиндер» объявил об уходе с российского рынка к 30 января. Июня. Последняя новость, наверное, меркнет слегка на фоне других ввиду своей малозначительности, но тем не менее, именно ее хочется протянуть через весь эфир в виде опроса. Вот давайте попросим наших коллег из отдела опросов многочисленного, бесконечного в своем. В, своем, в своей численности. Давайте попросим их оставить опрос в наших комментариях. И опрос, связанный с Тиндером, который завершает сотрудничество с российскими пользователями, попросим опрос сделать такой. Как вы считаете, правильно ли, что Тиндер уходит из России? И вариантов два. Отдел опросов сможет сформулировать лучше, чем я, но примерно я им закину предложение такое. Да, не нужно иметь ничего общего с Россией сейчас, и второй вариант – нет знакомства вне политики. Вот такие два варианта ответов. И голосуйте чуть позже, в конце эфира. Давайте с вами прокомментируем итоги этого вопроса, поговорим об этом. А пока давайте от реально малозначимой на общем фоне темы ухода Тиндера, остановимся на самой главной теме любого нашего эфира. 433 день войны. И вот давайте посмотрим на карту этой самой войны России против Украины. Бесконечные атаки Путина на свободную Украину. Итак, Боевые действия продолжаются вдоль линии фронта. Активнее всего бои идут на Восточном фронте, в районе Бахмута. Авдеевке и Маренке. Продолжается российская операция по захвату все того же Бахмута. Вагнеровцы ведут штурм западной части города. ВСУ держат под контролем лишь несколько городских кварталов и утром две ракеты С-300 Другая новость ударили по Краматорску. Повреждены здания школы, больницы и несколько многоэтажек. Пострадал один человек. Для чего это делается, чуть позже мы обсудим, но пока еще немного про фронт. На юге ситуация остается стабильной. Линия разграничения между сторонами проходит по Днепру и продолжают артиллерийские обстрелы без проведения крупных наступлений российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами в районе белозерки херсонской области один человек погиб и четыре получили ранения это такое Общая картина войны. Давайте немного укрупнимся и посмотрим на отдельные страшные эпизоды того, что в Украине происходит. Ночью 2 мая армия России нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Губернатор, законный губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что ракеты взорвались в жилом квартале, повредив многоэтажные дома, здания больницы и школы. Ранения получил мужчина, который работает сторожем. И всего в Донецкой области от российских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека и вот совсем скоро у нас уже будет эксперт я знаю что он, он уже на связи но просто до того как мы увидим Юрия Федорова давайте еще слегка коснемся темы темы диверсии на территории России не где-то в Украине не где-то в ДНР не где-то в Крыму а вот на на территории России происходят диверсии происходят теракты и вот обратите внимание такую новость вчера в Гатчинском районе Ленинградской области произошли взрывы была подорвана опора линии электропередач После обследования местности на соседних опорах были найдены еще две бомбы с таймером на 300 и 600 граммов взрывчатки. Фонтанка написала, что следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом и другом, на многих других темах хочется поговорить сейчас с Юрием Федором. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. И о чем хочется вас спросить первым делом. Да, мы продолжаем. Вы военный эксперт, я журналист. Мы продолжаем из за нашей работы следить за препятствиями Пригожина и Минобороны. Накануне главный вагнеровец в очередной раз пожаловался, что ему не хватает снарядов. А сегодня Шойгу, не называя Пригожина напрямую, как и полагается у него, сказал, что со снарядами на самом деле полнейший порядок. Как выглядит ситуация по-вашему? И вообще, можно ли каким-то образом отследить ситуацию, если там не следить за религиями? Лизами этих двух людей, можно ли следить, хватает ли снарядов на самом деле или нет снарядов, конечно, всегда не хватает, понимаете, военные считают, что им нужно гораздо больше, чем им дают. Особенно когда речь идет о военных, которые привыкли тратить эти снаряды, как в России, как в российской армии, ну, без счета, по крайней мере, в этой войне, лет... во время летнего наступления, известно, были дни, когда использовалось, ну, выстреливалось несколько десятков тысяч снарядов в день – это колоссальное количество. И, собственно, идея-то была очень простая – нужно при помощи артиллерии срав... превратить в щебень, э, ну, возможные опорные пункты обороны вооруженных сил Украины, а это, собственно, любое, любое строение, любой дом более или менее прочный. Вот, вот поэтому так. и тратили эти снаряды, теперь приходится экономить. А для того, чтобы ну, сама по себе необходимость экономии, не только, кстати говоря, снарядов, но ну, в любом случае, в любом случае, когда приходится экономить, нужно действовать уже с умом. А не всегда это у российских военных получается. Даже я бы сказал, что чаще не получается. Поэтому, да, снаряды, снарядов не хватает, у Пригожина то же самое, та же самая ситуация. Но, ну, насколько я понимаю, ответ, ответ министра обороны Шой был, был примерно так. Всем нужны снаряды, не только вам. Каждому, значит, вот будет выделено по справедливости. Ну, там какие-то цифры приводились. Пригожина это, естественно, не устраивает, потому как ему нужно во что бы то ни стало доказать, что вагнеровцы, его, значит, вот эта частная армия наемная, она способна действовать лучше, чем это, чем действует, более эффективно, чем действуют регулярные части российской армии. Вот, вот конкретный конфликт в этом, собственно, и заключается. Ну, а долгосрочные, ну, сравнительно долгосрочные, аспекты этой ситуации, они уже постоянно обсуждаются, постоянно обсуждались, это э, вопрос связан с тем, а что будет после войны, или а что будет, если э, вот произойдет смена власти, но э, это уже совершенно другой вопрос, а пока Пригожин, Пригожин и Министерство обороны, они, в общем, ну, как бы сказать, конкурируют за то, кто быстрее возьмет Бахмут. Если, конечно, возьмут, но это вопрос другой. Вот они и ссорятся по этому поводу, конкуренты, как уже давно было известно. Извините, что такие фамилии вообще не с вами называю, но Владимир Соловьев, мы чуть позже хотели это видео показать, но просто сообщил вам, что Владимир Соловьев в одном из своих эфиров хвастался, что общался с этим командиром и тот говорит, а у меня нет проблемы со снарядами, вот где надо 50 тратить, я трачу на самом деле 7 и мне всего хватает. А в это же время Пригожин говорит, что ему настолько не хватает снарядов, что люди гибнут в огромных количествах, потому что не хватает снарядов. Вы скорее доверяете или нет, что способны вагнерцы терпеть большие потери? Из-за того, что им этих снарядов не хватает. Ну, конечно, конечно, понимаете, ведь штурмуют, штурмуют городские, городскую, так сказать, среду, что бои идут в городской среде. Значит, и наступающие части, наступающие войска всегда несут гораздо большие потери, потому что осажд... обороняющиеся, они, в общем, где-то находятся чаще всего в укрытиях. Ну, любой дом, более или менее прочный дом, более или менее прочное здание, ну представляет собой укрытие. Особенно, когда речь идет о стрелковом, стрелковом вооружении или... Не, самыми, не самые такие мощные гранатометы. В общем, в здании можно укрыться, оттуда а стрелять. А наступающие идут вот так без всякой, без всякой защиты. И чаще всего идут без... Не, не, не следуют за бронетехникой, как иногда показывают в кино. Сначала идет там танк или БМП, а за ними идут при прижимаясь к стенам, идет какая-то группа, группа штурмующих солдат. Они идут первыми, бронетехника, если есть, она действует и двигается за ними, но, соответственно, единственная возможность в этом случае сначала произвести артиллерийский налет на тот квартал или тот, тот кусочек территории города, который вот, пред, значит, предназначен для того, чтобы его взяли. Ну, а если это для такого артиллерийского налета боеприпасов не хватает, ну, значит, потери будут очень большими. А, эффект, ну, а достижение цели этими штурмовыми группами далеко не всегда гарантировано, и, скорее, даже не гарантировано. Вообще, артиллерия в этой войне – это самое главное оружие. Это уже давно об этом специалисты написали и, видимо, где-то будет какое-то еще теоретическое обоснование, почему в такой войне, казалось бы, готовились-то к другой войне и на Западе, и, и в России, а вот как-то возвращаются к войнам скорее, да, типа вот середины прошлого века. Ну, ну, не важно, это уже теоретические uh -huh. рассуждения, а на практике, да, без без артиллерии воевать в это, в Украине, uh -huh. конечно, сложно и очень сложно, и то и другой стороне, кстати. Uh -huh. Про теорию и практику хочется отдельно с вами тоже поговорить. Вы наверняка видели заявление Михаила подалека. Он объяснил, почему ударов по жилым домам стало больше. Их реально стало больше, судя и по новостям, и судя по тому, что мы знаем. И одна из причин, вот по мнению подалека, почему этих ударов стало больше, то, что Украину хотят стимулировать пойти в контрнаступление скорее. Во-первых, верите ли вы в это, что Украину стимулирует пойти в пресловутое контрнаступление скорее? А Во-вторых... Ну зачем нужно стимулировать кого-то в наступлении идти? Казалось бы, наоборот, его простимулировать, чтобы он сидел в тылу и не высовывался, и там, бить по нему, а тут, судя по словам подалека, наоборот, Украина стимулирует а атаковать я думаю что господин поддалля в этом в общем во многом прав но тут есть несколько аспектов есть психология да. чисто психологическое вот такое напряжение которое возникает ну, у любого человека если он ожидает каких-то серьезных и скорее всего неприятных, неприятных событий и хочется чтобы вот знаете, часто бывает даже в совершенно такой бытовой обстановке, ну пусть если эта неприятность, она случится, пусть лучше она случится раньше, чем позже. Потому что напряжение, вызываемое психологическое напряжение, вызываемое долгим ожиданием, да, вот случится, не случится. Люди живут в такой несколько в ситуации, когда у них нет ясного ответа на тревожащие их вопросы. Это в любой ситуации, возможно, это, это уже свойство человеческого сознания, даже скорее не сознания, а эмоциональной сферы. Хочется, чтобы э, вот то, что ожидают неприятное, чтобы оно случилось раньше. Но это психология. А есть и э, чисто военные расчёты потому что почему Украина, почему вооруженные силы украины в общем не торопится, как вот насколько я понимаю, не торопится с наступлением. Ну, видимо, потому что не все еще подготовлено. И дело не только в получении вооружений от западных союзников. Известно, да, как и в Соединенных Штатах и Генсек НАТО сказали, что 98 процентов, ну, только чего? Того вооружения, которое необходимо для вот этих 9 штурмовых бригад, которые готовят страны НАТО. Вот это вооружение получено. Там назывались цифры 200, по-моему, 30 или 250 танков, ну и соответствующее количество другой бронетехники и всего, чего нужно. Вот это получено, но ведь нужно людей научить, я имею в виду военнослужащих, ВСУ. Научить пользоваться этим этим вооружением как следует нужно провести то, что называется на военном жаргоне боевое слаживание частей и подразделений и так далее и тому подобное. Я уж не говорю про там, скажем, про погоду, о которой все говорят, весенняя распутиться, которая никак не кончится. Так что, чем, и поэтому логика-то в рассуждениях у Михаила подалека есть. Если, если спровоцировать Россию на не совсем подготовленное или не полностью подготовленное наступление, то вероятность успеха этого наступления значительно ниже, чем если бы это наступление было подготовлено так, как, ну, так, как оно должно быть подготовлено. Спасибо. И последний хочется вопрос вам задать уже. Не про происходящее на украинской территории, скорее происходящее на территории России. Вчера случилось сразу разом две диверсии в двух разных областях. В Брянской области под икос пустили поезд, а в Ленинградской взорвали опору ЛЭП. Вот вы верите, что в России 2023 года, где у спецслужб вообще самая большая полнота власти из возможных, на деле полный разгул диверсантов и подпольщиков? Или, не знаю, это провокация ФСБ? Или на самом деле... Все, все не так, как нам кажется. Могут ли диверсанты сейчас действовать на российской территории на Юрий Евгеньевич? Во-первых, раз взрывы случаются, раз поезда сходят с рельс, опять же, из-за взрывов. Если там беспилотники летают, но ну, это правда немножко другая история с беспилотниками. Их можно запускать из за границы. А взрывы, они поджоги. Честь, значит, вероятность, ну, скорее так, интенсивность пожаров выше, чем в среднем, средняя, чем средняя интенсивность. Значит, что-то происходит, что именно ну, есть два ответа. Первый ответ – это либо партизаны, либо диверсанты. Это первое. И в этом определенная логика есть. Но, правда, в партизан я не очень верю. Скорее, это какие-то группы подготовленных, ну, если хотите, диверсионно-разведывательных групп, которые в Россию попадали или там уже были подготовлены заранее разведслужбами Украины. Либо это провокация ФСБ Но провокация ФСБ Тут сразу возникает вопрос А для чего собственно, Какую цель преследует Эта провокация вот Мне это непонятно При этом вы Верите в то что Даже несмотря на то что спецслужбы везде и повсюду Что сам президент у нас и спецслужб Что окружает его спецслужбисты Несмотря на это Это не помогает в борьбе с терактами И диверсиями да, в общем, я не очень, вот просто, ну давайте поставимся ага. на место какого-то сотрудника или там руководителя там, областного управления ФСБ, вот устроить такой взрыв. А для чего? Ну, единственное объяснение, очень быстро найти виновников, разоблачить какую-то группу там, диверсантов или каких-то еще злодеев и получить за это орден или там лишнюю звездочку на погоны. Да, такое, такая теоретически логика она возможна, но вот до тех пор пока не поймают срочно, вот не поймают, не предъявят общественности и высшему руководству, высшему начальству, вот мы поймали этих диверсантов, а тогда да можно предположить, что это в этом какая-то, так сказать, злая воля ФСБ имеет место. А если таких диверсантов не поймали, ну, значит, сразу возникает вопрос, а за что получает зарплату местное управление, коллектив местного управления ФСБ, если взрыв случается, а виновники не пойманы. Вот если действительно поймают там через пару недель Этих, тех, кого обвинят, вот я бы так сказал, тех, кого обвинят в, в этой диверсии, ну тогда. Можно, можно предположить, что и за, этим, за этими взрывами скрывается какая-то рука ФСБ. Но если не поймают, ну, значит, тогда местному начальнику этого славного органа и службы грозит понижение в должности или вообще какие-нибудь другие неприятности. Не верьте чекистам, это к этому призывает Юрий Федоров и с ним согласен и я. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич, был у нас гостем нашего эфира. Мы продолжаем наше вещание, как, как, как по телевизору сказал старые добрые времена. Давайте красивую перебивку и переходим к другим гостям и к другим темам. И да, темы, может быть, и другие, но вот отчасти мы коснулись чуть раньше этой темы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине, прицельно атакуя гражданские объекты. И вот, по его словам, такими ударами Россия преследует сразу несколько целей. Первое, как уже было сказано, это ускорить контрнаступление. Да, Мы эту тему уже подробно разобрали с Юрием Федоровым и отдельно хочется тогда остановиться на других пунктах. Кремль может попытаться повлиять на жителей стран Запада, которые под эмоциями от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров. Такая манипуляция. И кроме того, все тот же Кремль хочет понять, можно ли атаковать в обход украинских систем ПВО гражданское население и смотрит, полностью ли Украина закрыла небо. Все это, конечно, занятно и в то же время страшно, что для своих манипуляций Кремль вовсю использует... Вовсю использует действительно э -э вот эти самые удары по жилым домам. Ну и вот давайте обратим внимание на еще две манипуляции, на еще одну важную манипуляцию, которая сейчас есть в общественном пространстве. Опять же, мы слегка коснулись с э -э Юрием Федоровым этой темы. Министр обороны Шойгу заявил, что российская армия в этом году уже получила достаточно боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. И в целом оборонка обеспечивает потребности армии. Вот дословно давайте это самое объявление заслуживает того, чтобы было у нас в эфире, а после обсудим. В круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска. В результате, по сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных в 7 раз. В этом году в вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. Не так часто Сергей Шойгу позволяет себе такие заявления, важные, мощные, часто отрежает для этого Коношенко, он как-то тоже там какими-то эфемизмами говорит про вагнеровцев, а тут он отвечает напрямую этому самому Пригожину, хотя напрямую его фамилию не называет. И вот этот самый Пригожин несколько дней назад в очередной 100-миллионный раз жаловался на снарядный голод и грозился даже вывести бойцов Вагнера из Бахмута, если Минобороны не даст им б. Припасы. Давайте посмотрим, вот как он договорил. Мы ЧВК Вагнер, мы патриоты. И мы будем идти в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон. Но этих патронов осталось уже не на неделе, а на дни. И поэтому, если дефицит библипасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории. И про противостояние Пригожиной и Шойгу, конечно, можно говорить долго, но давайте дадим возможность высказаться человеку, который не так часто бывает в наших эфирах, Владимир Соловьев. Он в своей передаче восхищенно просто, иначе не скажешь, сказал о том, как один из российских командиров не жжет БК. БК – это боекомплект. С БК как? Это сейчас вечный вопрос. Как у тебя с быка? Спрашивает. У меня? Там Нивот не отвечает. у меня БК всегда есть. Я говорю, а почему у тебя есть, а другие говорят, не а я не жгу просто так. У меня разведка, у меня птички. Если там по нормативам, скажем, Михайловским надо на определенный объект 50, а я справлюсь с 5-7. Че я буду расходовать в БК? Война другая. Надо по-другому относиться. У меня прям все жестко. Из этого видео мы узнали, что Павел Астахов еще жив, он мелькнул там в кадре. И, конечно, забавно, что с одной стороны Шойгу говорит о том, что снарядов хватает всем. Пригожин говорит, что гибнут его там многочисленные Вагнеровцы из-за того, что снарядов мало. И в это же время Соловьев, находясь в теплой студии, учит, как нужно поступать, если снарядов не хватает. По его мнению, надо просто эти снаряды экономить. Уроки мужества и мастерства человека, который от армии бегает. Это, конечно, напрямую воевать не будет, будет только подзуживать кого-то другого в атаку идти. И вот хочется с нашим гостем, политологом Федором крашнеником поговорить об этих темах. Федор, здравствуй. Здравствуй, Дима. Я... Коротко тебе, коснусь этой темы, потому что мы неоднократно и с тобой тоже в эфирах, и с другими в эфирах затрагивали эту тему противостояния вагнеровцев и э, шайговских. Вот на твой взгляд, это скорее как не знаю в рестлинге выдуманное противостояние, и не разогревают публику, или у них реально какой-то конфликт, и они выплескивают его на публику? Насколько здесь много виртуального, и насколько мне э, насколько много реального в этом самом так называемом противостоянии Вагнера и Минобороны? Ну, Я думаю, что накануне контрнаступления врут все абсолютно. Естественно, mm. ни один человек, служащий в армии, ни в коем случае никогда в такой ситуации никому не сообщит правду, ни с одной из сторон. Довольно глупо э, в такой ситуации выходить министру обороны, например, э, и рассказывать абсолютную правду, например, жаловаться, что чего-то не хватает, потому что это будет выглядеть странно. С другой стороны, э, надо понимать, что в таких ситуациях врать приходится одновременно в противоположных сторонах. Например, с одной стороны, рассказывать противнику, что у тебя все хорошо, очень много всего, и это обе стороны это делают. А с другой стороны, так сказать, рассказывать противнику, что вот конкретно здесь у нас нету патронов. Зачем? Ну, очевидно, что попытаться заманить так сказать, противника туда, где якобы нет патронов, чтобы там потом что-нибудь такое организовать. Потому что война — это путь вранья. Поэтому я, как человек глубоко гражданский и не военный эксперт, я предпочитаю не верить абсолютно всем, военным экспертам и военным людям, и ждать, так сказать, что будет. Я всем всегда говорю, что давайте будем анализировать ситуацию, исходя из изменений на картах. Пока изменений на картах не происходит, я, в общем, не очень понимаю, что тут можно сказать. А вот этот весь обмен э, дезинформации в, э, в преддверии наступления, ну, это просто обычный информационный шум, который должен дезориентировать противника, скорее всего. Я, да, не буду тебя спрашивать сегодня о прогнозах, буду тебя спрашивать о том, что уже произошло. Я знаю, что не любишь, как ты называешь это, гадание по фотографии. И вот, если говорить о событиях, которые случились, сегодня буквально Твиттер снял ограничение на англоязычный аккаунт Дмитрия Медведева, потому что изначально они наложили это ограничение, сегодня сняли его, хотя Медведев уже успел выдать длинную отповедь на эту тему и проклял западные соцсети в довольно мерзких выражениях. Сейчас его в большой Твиттер вернули. Но, на твой взгляд, вообще стоит закрывать подобным, мягко выражаясь, спикерам трибуны вроде иностранных соцсетей? Или стоит перебанить их всех, вот Медведева и кто там еще остался в Инстаграме, в Твиттере, и, и не давать им высказываться? Ограничение для этого свободы слова? Или никакой свободы врагам свободы? Ну, это, безусловно, ограничение свободное слова, свобод, угу. потому что э, вообще в Твиттере сидят и всякие разные должностные лица, например, Ирана и много чего, и это вообще э, конвенциональная форма, так сказать, изложения всякими разными политическими деятелями своих взглядов. И уж так получилось, что Дмитрий Медведев все-таки человек, который, а бывший президент России, и у него есть некая политическая должность, поэтому э, за, забанить его как какого-то сетевого хулигана, который, будучи никем, просто бегает по Твиттеру и всех оскорбляет, ну, наверное, я считаю, что с точки зрения получения информации из головы, так сказать, вот этого странного человека, который входит так или иначе в политическую литу это не такое глупое решение. Я вообще, так сказать, не очень понимаю, почему мы ругаем их за то, что они нас всех, так сказать, банят затыкают и не дают нам выступать, а потом сами, так сказать, хотим всех заткнуть. Если мы хотим победить их в политическом поле, доказать тем людям, которые все еще поддерживают вот этих людей, что они неправы, нам все-таки придется придумать какие-то аргументы, а не просто всех поперебать. То есть тут вопрос, я, например, как частное лицо очень люблю банить и постоянно всех, кто мне не нравится, баню в своих соцсетях и всех призываю делать так же. Но это только личные, так сказать, мои социальные сети. Если мы говорим о социальной сети как вообще глобальное явление и о том, что там присутствуют какие-то неприятные политические деятели, ну, в общем... Что тут делать? Давайте посмотрим на ситуацию в США, где противостояние между демократами и республиканцами временами приобретает очень жестокие формы. И что теперь? Давайте по приказу демократической партии забаним всех республиканских спикеров или наоборот. Мне кажется, что это очень сложный вызов, потому что, конечно, все это неприятно считать. Но все-таки, к сожалению, если кстати, это пишет какой-то местечковый местечковая шпана, который там бегает по твиттеру, всех повторюсь, оскорбляет, то, в общем, возможно, его и надо забанить, потому что это кто он вообще такой, чтобы его давать ему про повод бегать. Но, к сожалению, если человек занимает политическую должность, то у него есть некоторая некоторая в этом смысле, потому что ему твиттера тоже. Хотите узнать, что думает российская элита? Вот почитайте из первых уст. Я, кстати, не, не, не могу припомнить тебе, потому что не помню сам, когда забанивали Трампа, ты был за, за или против, потому что его тоже банили в соцсетях был был, Ты был против того, чтобы забанивать? Вот. ты до сих пор считаешь, что это правильно Насчет Трампа, я не помню, что я по этому поводу думаю, но вообще я считаю, проблема с Трампом в одном Он был президентом США, и он через Трамп призывал людей к совершению противоправных действий все-таки, когда, как судят нас в России, когда какой-нибудь пенсионерка написала что-нибудь в соцсети одноклассники на тему довольно, значит, бюрократов, а ее судят за призывы к бунту, это все-таки, я считаю, неправильно. А вот когда действующий все еще президент США через твиттер зывает своих сторонников условно говоря на штурм капитоле, ну тут, конечно, надо принимать чрезвычайный Проблема в том, что как только Трамп перестал быть президентом США и до тех пор, пока он не призывал там к противоправным действиям, которые могли действительно отразиться на ситуации непосредственно, просто писал там какие-то глупости, которые он там обычно пишет, я, в общем, не понимаю, в чем проблема. но ну, не нравится читать Трампа? Не читайте Трампа, Я вот не читаю Трампа, мне не интересно. Слушай, и еще хочется тебе напоследок, не напоследок, у меня еще есть вопросы, задать вопросы про то, как у них, но... Про Украину. Мы знаем, что теперь у них узаконено слово «рашизм», и теперь это узаконенное ругательство. Эта мера вызвала и злорадство у российских пропагандистов, и, и наоборот, понимание у тем, кто в Украине симпатизирует. На какой стороне находишься ты, на, на, на какой платформе ты? Тебе кажется, это правильно? И вообще, существует ли такой термин, и будешь ли ты, например, его употреблять, раз теперь это узаконенное ругательство? Но, к счастью, я не должен выполнять решение Украинской Рады, я не буду его выполнять. Я считаю, что это глупое решение и правильное решение, потому что термин расизм был полностью сконструирован украинскими публицистами, блогерами, пропагандистами и является, по сути, действительно ругательством. То есть узаканивание ругательства в качестве политического термина довольно странное решение, потому что с точки зрения политологии никакого расизма, конечно, не существует. Более того, фашизм это то слово, которым сами себя называли итальянские фашисты. У них так партия называлась. Нацизм это принятое в немецком языке сокращение формы национал-социализм. То есть националь социалисты сокращенно нацией. Ну, нацизм это учение вот этих самых наций. Да, это может быть грубовато, но все-таки национал-социалистами сами себя называют. Заметьте, Никто не называл фашизм итализмом, а национал-социализм германизмом, а маоизм никто не называл чайнизмом. Это именно маоизм. Франкизм назывался франкизмом, а не испанизмом и так далее. Поэтому то, что сейчас происходит в России, это в общем вполне очевидным образом называется путинизм. А расизм это термин, который натягивает, так сказать, эту вот сову на всех россиян, на всех русских людей, фактически уравнивая, так сказать, принадлежность к России с вот с какими-то... Я никогда не буду употреблять этот термин, буду всегда с ним спорить и считаю его абсолютно неприемлемым. А, так сказать, то, что украинская рада во время войны не находит для себя лучшего применения, чем узаканивать ругательство, ну, наверное, так им кажется правильным. Те, кто поспешил заявить, что так надо, и давайте это будем отдавлять. Ну пусть они сами себя называют расистами, я повторю, считаю, что слова никакого расизма не существует, существует только путинизм. Это большая проблема, безусловно. Спасибо. Соглашайтесь или не соглашайтесь с Федором в комментариях, он никогда не боится никакого критики, перебанивает у себя в соцсетях тех, кого забанит, может, кто слишком не согласен. Кто меня ругает. Что Кто ругает, ругает, тех я баню. Вот да, если люди что... придут и начнут ругать расистам, я их буду банить безусловно. Про проверяйте, друзья мои, на сегодня в Твиттере, в других соцсетях в Бусте Федора Крошинникова можете проверить это все, а он у него существует. Проверьте в Бусте и Патреоне, да. Да, и Patreon. И напоследок, вот реально хочется тебе тоже задать вопрос, чуть позже после твоего появления в эфире, хочется показать нам видео из Демократической Республики Конго, если ты не в курсе, там в Киншасе прошла акция «Бессмертный полк», но это будет чуть позже, вот я хочется спросить, в Африке этот «Бессмертный полк» проводится, в России он отменяется? Две недели назад это было такой более-менее сенсацией, сейчас это уже норма, тогда было несколько вариантов, почему этот «Бессмертный полк» отменяется, и тоже там было непонятно действительно это всерьез или нет, оказывается всерьез. Вот сейчас, на момент уже начала мая 2023 года, мысль на какому выводу ты пришел, почему они бессмертный полк отменяют, и отменяют ли его они на совсем, на твой взгляд? Мало кто знает, что Кеншаса это самый большой в мире франкоязычный город, между прочим, по-моему, после Парижа, а может даже впереди Парижа. Но неважно. Я не знаю, кто там ходил с бессмертным, бессмертным полком. Это... В общем, их внутреннее кангелецкое дело. Дай бог им всем здоровья. Но я думаю, что, конечно, «Бессмертный пук отменили в этом году из-за из того, что угроза диверсий, и мы видим, что постоянно что-то такое происходит. Я про это говорил в вашем эфире, в программе с Нино Вы долго это обсуждали. Я могу только повторить основную тезис, что, конечно, в условиях, когда риск диверсии повышается, бессмертный полк — это мероприятие, которое заранее известно, где оно проходит, когда оно проходит. Это как, собственные парады. Это создает дополнительный риск для властей, что к этому моменту кто-нибудь что-нибудь плохое подготовит, и будет какая-нибудь, допустим, провокация, назовем это так, или диверсия. И все это будет... В прямом эфире все это увидят огромное количество людей, поэтому они решили приехать подальше. Очевидно, в этом году э, избавиться временно от этой меры. Но опять же, посмотрим, что дальше будет. Во-первых, нельзя, что будет в следующем году. Может быть, этот бессмертный паук вернется в виде хождения с портретами, так сказать, героев э, в кавычках СВО, а может быть, он вообще не вернется, если власть вдруг обнаружит, что никто по нему особо-то сильно и не скучает, например. Да? И вообще это дело опытное, Оно было нужно в мирное время, чтобы проводить мобилизацию на ровном месте. А сейчас, я так понимаю, не особо нужно. У них идет настоящая война. кослеить ее как бы нет никакого смысла. Он живые ветераны, так сказать, в кавычках ходят по улице. А ты не, веришь в эту, ты не веришь в эту тему, что власть просто не хочет показывать, а сколько было погибших? То есть люди на бессмертной полке идут с портретами тех, кто погиб на войне с Украиной И станет ясно, что этих людей очень много, а власть страшно боится показывать, сколько этих людей Эта теория тебе кажется нерелевантной Абсолютно это абсолютно релевантная теория, потому что этих погибших, на самом деле, так уж много, чтобы они кого-то поразили. Ну, предположим, в каком-то городе вышло несколько тысяч человек с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, и среди них 100 человек с портретами, так сказать, погибших вот там. И что? Что это доказывает? Кто-то... Во-первых, я не уверен, что все родственники погибших в СОО пойдут с их портретами, то есть, во-вторых, давайте честно, это все организует власть. С чьими портретами скажут, с кем и пойдут. Поэтому я вот абсолютно эту теорию не очень понимаю, откуда називать и как ее можно доказать. Еще раз вы поймите, это государственное мероприятие, ненужных портретов там не будет. Спасибо большое, Федор Крашенинников. Подписывайтесь на его патреон и на его бусте. Ждем с его непримиримым Спасибо. мнением у нас еще раз. Спасибо, Федор Крашенинников. А сейчас показываю вам обещанное видео. Мы не сошли с ума действительно в демократической республике Конго, в городе Киншасе, Как мы знаем с вами все, это один из самых крупных франкоязычных городов. Там прошла акция «Бессмертный полк», которую организовала российское посольство. Как утверждают дипломаты, маршем по улице Киншасы. Боже, что я рассказывал? Прошлись около 100 человек. Среди них персонал посольства, соотечественники, российские военные наблюдатели и симпатизирующие России конголессы. Хотелось бы всех, конечно, поименно назвать. Посмотрите на эти радостные счастливые лица. Вот они, простые конголезцы, которые идут по городу с бессмертным полком. Много, конечно, можно теоретических предсказаний на этот счет высказать. Видим и георгиевские ленточки у африканцев. Наверное, не исключено, что в дальнейшем, когда бессмертный полк в России так и не разрешат, то э, все те, кто хотят в нем поучаствовать, переместятся в Африку. Там, вы видите, не разгоняют людей, они спокойно идут. Вот она, свободная страна. Там можно ходить с бессмертным полком. В России э, бессмертный полк – это запрещенная акция. Акция, запрещенная на территории Российской Федерации. Акцию, которую проводить нельзя. Несанкционированное шествие, несанкционированный пикет, несанкционированный митинг. Отныне все это про бессмертный полк в России. Отдельного внимания, конечно, заслуживает то, что люди идут со скорбными портретами, давно умерших людей но невероятным образом улыбаются на камеру это тоже наверное какой-то диагноз но кто мы такие с вами чтобы его осуждать можете писать в комментариях как скоро вы собираетесь выйти в киншасе или в Каире или где-нибудь в районе Тимбукту на этот самый Бессмертный полк. Я просто, да, напомню, что ранее в апреле организаторы кремлевские организаторы шествия Бессмертный полк объявили об отмене мероприятий, как я уже сказал, по всей России в силу угрозы. Это официальная версия. С ней согласен наш политолог Федор Кошленников, что угрозы действительно быть могут. В штабе заявили, что традиционно очного Очного. шествия бессмертный полк в России в этом году не будет, при том что онлайн э, это самое шествие собирается устроить. Еще раз онлайн шествие бессмертный полк, уж как они собираются это проводить неизвестно, но будут туда, э, призывают власти закидывать фотографии своих родственников и вот как-то на сайте эти фотографии будут размещены и это все будет засчитано как онлайн бессмертный полк. Решение съезда в жизнь, онлайн жизнь нападает и э, все будет поглощает нас вот так и интернетизация пресловутая идет небольшая заставка и переход к другим новостям сегодняшнего дня Американский канал влиятельный, американский канал Vice News взял интервью у уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Левовой беловой ордер на арест который выдал Международный уголовный суд. Важно отметить главные тезис Левовой беловой а они такие. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, Россия эвакуировала детей из-под обстрелов, а Украина не давала гуманитарные коридоры из Мариуполя. Сейчас она также эвакуирует детей из Бахмута. Речь про Львова Белова, не про Украину. И Россия не использует детей в политике. С каждым из этих тезисов хочется, конечно, ругаться отдельно весь эфир. В конце интервью ведущая Вайса спрашивает, понимает ли Львова Белова, что получение российского гражданства детьми, выведенными с оккупированной территории, это стирание украинской идентичности. На что... Вышеуказанная Львова Белова отвечает, что российское гражданство дополняет украинское и нельзя просто так стереть идентичность. Дословно, мы всегда пели песни на украинском, на русском языках, мы рассказывали сказки русские и украинские, мы всегда... Жили в дружбе и понимании, но вот то, что сейчас происходит на Украине, цитирую дословно Львова Белова, до сих пор говорит на Украине или в Украине стирает все, что связано с Россией. Видео Львовой Беловой ее м, прокламации про идентичность, вот посмотрите на канале Популярная политика. Last year you asked President Putin to sign a decree that streamlined the process of getting some children Russian Getting these kids Russian citizenship could be seen as a form of wiping out their identity and as a form of ethnic cleansing. Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы не заменяем. Мы дополняем и даем возможность. Что это простирание идентичности? Когда я уверена, что в вашем окружении есть много людей, у которых два гражданства. Есть? Well, I, I would say it's a нет? — нет? А right нет, подождите, а как? Как гражданство может стереть идентичность? Мы всегда пели песни на русском-украинском языке. Мы рассказывали сказки русские-украинские. Мы всегда э, жили в дружбе и понимании о том, что сейчас происходит. То, что, наоборот, на Украине стирают все, что связано с Россией. Right И все, что касается наших действий, которые предпринимались в моменте, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что там не было ни грамма политики. Там было только сопереживание. Там была только любовь. И поэтому я могу точно сказать, что мне не стыдно не за одно свое действие, потому что это все было для детей и ради детей. Но здесь хочется на каждое предложение отвечать очень долго и подробно, конечно, невероятное количество, невероятная концентрация лжи на квадратный сантиметр текста у Ливова-Белого. И здесь хочется это отметить и Давайте вместо моих реакций ответим словами Михаила Подоляка, Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на интервью следующим образом: разыскивая мус за военное геноцидное преступление любого Белова, вальяжно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о необычном материнском сердце и искренне удивляется обвинениям. Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и родителей, отправили фильтрационные лагеря в детские в далекие регионы, извините, где заставляем слушать пропагандистские лекции и дополнили это Вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о русском милосердии? Разве это не о справедливости? Разве мы не имеем права их лишить неправильной идентичности? Более точной иллюстрации к слову «людоед» невозможно придумать. Единственная правка, наверное, к тексту Михаила подалека у меня будет, что здесь редкий случай, когда бы я вставил все-таки феминитив «людоедка» Мария Львова Белова, хотя ведет себя она реально как какой-нибудь Ну и Чикатило было двузначное количество жертв из-за Марии и Львова, и Белова и количество жертв становится уже э, трехзначным, а может быть и четырехзначным, и все это сплошь дети. Кроме того, прокуратура России в догонке теме о детей, прокуратура, Укра... Извините, прокуратура Украины сообщает, что 478 детей погибли за время полномасштабного вторжения России. 19 393 ребенка при этом были депортированы, а 401 ребенке неизвестно ничего. Ваши комментарии к интервью Марии Белову, вашу ругань. Без всяких купер я могу зачитывать в нашем эфире, если вы будете присылать их в виде платных вопросов, платных комментариев. Но платных вопросов я также жду и э, надеюсь в каком-то смысле на них, потому что мне всегда интересно иметь этот какой-то с вами и много всегда закладываю эмоций сил, и силы, каких-то интересных прогонов на то, чтобы с вами поговорить. Поэтому кидайте вопросы. Сегодня я буду отвечать на вопросы гораздо раньше, чем это было в предыдущих эфирах, не на втором ча части эфира, вот в конце уже этого часа. Поэтому, если хотели что-то у меня спросить, не откладывайте, делайте это прямо сейчас Friends Фрэнс Политика Медиа к вашим услугам. А, отдельно бы хотел чтобы вы комментировали, возможно, ругали, а, возможно, критиковали то видео, которое вышло сегодня на канале «Популярная политика», видео, к которому я имел самое непосредственное отношение, большое видео про главного кремлевского жидца, про Дмитрия Пескова. Этот ролик был задуман несколько месяцев назад, вот такое вот интервью про это видео, я беру сейчас сам у себя, это видео было задумано несколько месяцев назад, мы очень хотели сделать такой досье про одного из самых, наверное, интересных царедворцев за всю историю России, прихлебателей путинского режима, про Дмитрия Пескова и похоже что у нас получилось практически если не расследование то исследование про жизнь этого человека оказалось что в ходе работы над этим роликом что у него много белых пятен в биографии и эти белые пятна нам удалось подсветить и как-то сделать более публичными факты из его биографии и некоторую мотивацию их поступков при этом я не сомневаюсь что из 40 минутного ролика всем запомнится примерно полторы минуты этого видео потому что они не, не так часто в ходе съемки это ролике ведущему канала популярной политики приходится, приходится переоблачаться это последовательно потребовал жанр в котором мы делали это видео но вот давайте небольшой фрагмент из ролика про дмитрия пескова нашего досье на канале популярной политика я вам представлю для того чтобы порекламировать полный ролик который на канале популярная политика уже выложен и идет к 300 тысячам просмотров фрагмент видео про дмитрия пескова Неудивительно, что чита Пескова проводит время именно с ним. Хотя, если бы только с ним. И но расскажется, что Песков, который по его словам работает чуть ли не круглосуточно, не пропускает вообще никаких событий в Москве и постоянно попадает под камеры. Вот он на главном катке на Красной площади. Гениальная совершенно идея и гениальная организация. В самом красивом месте Москвы, в одном из самых красивых, такая вот шикарная штука Вот он же на премьере комедии «Крымский мост» Тема Крымского моста – это тема, которая касается всей страны У нас давно не было таких воодушевляющих строек и таких успешных а вот его на днях замечают на примере фильма «Вызов». И так постоянно. Песков кажется непременным гостем, а порой и организатором всевозможных вечеринок. Иногда с переодеваниями и почти всегда с приглашением каких-то мировых или хотя бы российских звезд. Да и на концертах. Ну, только присмотришься к залу и наверняка заметишь Пескова. Давайте проведем эксперимент. Концерт, ну, например, Киркорова и, например, в Кремле. Трасть Песковок в светской жизни оказалась так велика, что он не отказал себя в этой радости даже во время всеобщей самоизоляции в ковидном 2020 году. Когда весь мир был в масках, а массовые мероприятия отменялись, Песков закатил пышную вечеринку с участием известных певцов и певиц. В зале были замечены Григорий Лепс, имена Галаров, Стас Михайлов, Николай Басков, они татсой Любовь Успенская. Маски при этом не было замечено ни одной. Вот сейчас заболел пресс секретарь президента. Что нужно сделать? Лечить – да, а потом что – уволить? Уволить! В большинстве европейских стран такое видео оказало бы медвежью услугу чиновнику. И этот прокол стал бы огромным скандалом. Но Песков вышел сухим из воды и здесь. Что поделать? Ну, любит человек красиво проживать свою жизнь. Он мог и песню спеть, и повеселиться, и анекдот рассказать. Он был очень компанейский человек. Выражаю благодарность блестящим сотрудникам отдела монтажа, которые так здорово все смонтировали и сделали, и, и редакторам, и своему продюсеру Даше Тесленко, которая тоже вместе со мной готовила это видео. Через много пришлось пройти. В общем, я, я не как Федор Крошинников, я не забаниваю слишком много людей, так что в моих соцсетях можете задать какие-то вопросы. Мне интересно про это видео говорить долго, вы бы знали, сколько сил это видео о нас отняло. Еще раз спасибо всем, кто был причастен. Ну и... Спасибо тем, кто смотрит это видео. Хвастаюсь так, как будто бы Оскар получил. А, проект украинской службы Радио Свобода. «Схемы», это я уже перехожу к другой новости аккуратно, выпустил расследование про российского олигарха Михаила Фридмана. В своем материале «Схемы» пишут, что компания Альфа-страхования, совладельцем которой Фридман является, она занимается страхованием транспорта росгвардейцев, воюющих в Украине. Как выяснили журналисты, за последние пять лет Росгвардия заключила с Альфа-страхованием госконтракты на 280 миллионов миллионов рублей журналисты нашли на сайте госзакупок документа, подтверждающий предоставление страховых услуг Росгвардии компании Фридмана в 2022 году. Министерство юстиции Украины сообщили, что расследование схем может стать основанием для конфискации активов Фридмана в Украине. Сам Фридман при этом заявил, что с февраля прошлого года вышел из органов управления всех российских иностранных компаний, акционером которых он является. Но оно и понятно, Фридман очень аккуратно борется с тем, чтобы попасть. Очень аккуратно от санкций пытается лавировать. Будем следить за, за развитием событий пересечения Фридмана и войны. Ну и конечно не забывайте, что всегда олигархат каким-то образом на войне пытается подзаработать. Еще о новостях сегодняшнего дня, вы помните, что мы отправили опрос сегодня, правильно ли что Тиндер уходит из России, можете в последний момент сейчас запрыгнуть на подножку уходящего опроса и проголосовать, я просто объясню в чем соль этого самого вопроса. правильно ли что Тиндер уходит из России, компания Матч Групп, которая, да будет вам известно, владеет сервисом знакомств Тиндера, она заявила, что планирует прекратить работу в России, в заявлении компании говорится мы обязуемся защищать права человека, наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года. Опять же, рано отпустили Федора Кашенинникова, Хотел, конечно, с ним поговорить, он всегда умеет там расставить красиво ограничительные линии, правильно ли уходят те, кто с Россией сотрудничает, правильно ли обзывать какими-то словами кого-нибудь, но... Коль нет Федора Крашеникова, давайте дадим прокомментировать другому человеку Это самое заявление Тиндера Вот в ответ на уход сервиса Тиндер Сервис для, на всякий случай объясняет для зрителей очень-очень очень старшего возраста Или те, у кого не очень хороший интернет Тиндер это такое приложение для знакомства В интернете удобно, Тебе тебя появляется фотография И ты смахиваешь ее влево или вправо Нравится человек не нравится Если вы понравились друг другу У вас случается взаимодействие Можете общаться Созвать друг друга на свидание и так далее. Так вот, в ответ на уход Тиндера из России, депутат Виталий Милонов, судя по всему, обделенный какими-то успешными знакомствами, он предложил создать российский сервис для знакомств с верификацией через госуслуги. Как заявил Милонов, этот сервис позволит защитить пользователей от профурсеток проституток и эскортниц а милонов дал совет россиянам через госуслуги верифицировался и все ищи свою любовь сколько угодно здесь хочется дать два комментария во первых Сколько я помню, Милонов говорил, что да, он э, регистрировался в Тиндере, и после этого он добавляет, что там про фурсетки и проститутки. Сама Виталий Валентинович. И отдельно хочется заметить, что, э, конечно, заявления Милонова с давних времен, они выглядят супер апатажно, он такой э, клоун во власти, но, э, by the way когда Милонов несколько лет назад призывал тиндер заблокировать, все улыбались, всем казалось, что как бы там ни было, тиндер в России будет всегда и он не будет заблокирован. Но сейчас не по решению российских властей, тем не менее тиндера в России не будет, он самостоятельно из России уходит. Так что даже к самым апатажным, к самым безумным людям теперь нужно и должно приглядываться. Ну, отдельно о хорошем, о новостях, о новостях культуры хочется сказать еще сегодня, то, на что мы обратили внимание по ходу сегодняшнего дня, Бона, известный вам солист группы по YouTube нарисовал обложку для нового номера журнала The Atlantic. Почему мы обращаем на это внимание? Потому что обложка это с изображением Владимира Зеленского. Выбор стоит между свободой и страхом. Написано на обложке и это отдельно в каком-то смысле приятно, потому что это напоминает нам про лозунг. Один из лозунгов компании Навальный 2017. Последний выбор между добром и нейтралитетом. Что касается Бона, то он активно занимается общественной благодарительной деятельностью. Музыкант уделяет много времени борьбе со Спидом. часто этот благодарительный концерт является гражданским активистом. В 2005 году, на всякий случай для тех, кто не знает про заслуги Бона, сообщу, что он стал одним из людей года журнала «Тайм» от дорогого стоя. В 2006 году он был кучен в список кандидатов на получение Нобелевской премии. Вообще, перечисление рекордов и достижений Бона заняло бы значительную часть эфира, но вот на двух моментах из его карьеры. С самого начала российского вторжения этот самый Боно активно поддерживает Украину. В мае прошлого года он дал концерт для украинцев прямо в киевском метро. Небольшой просто покажем вам скрин из этого выступления, видео давать не будем, оно действительно везде и всюду есть. Я призываю вас присылать нам еще вопросы, будем рады всему. Сейчас, извините. Да, на экстренные темы, на экстренные вопросы я вам отвечаю, и поэтому пишите нам вопросы, пишите комментарии, я буду на них отвечать самостоятельно и не давать никому ничего сказать, кроме себя. Отдельная тема, на которую хочется обратить внимание в самом в таком же завершении, в таком эпилоге эфира, много говорят, да, и российские власти, и представители российской власти, типа Марии Львовой Беловой, о том, как они дорожат людьми населением, взрослыми, детьми, матерями, опять же, теми же самыми детьми. Но вот обратите внимание на такой эпизод сбережения матерей из Новосибирской области. В Новосибирске матерей, матерей детей-инвалидов учат маршировать и собирать автоматы. Опять же, не сошел с ума, это правда о таком проекте под названием «Мы память вечно сохраним», пишет местная депутатка от Единой России в законодательном собрании Новосибирской области Елена Спаских. Вот мы вам сейчас покажем видео, как это все происходит, а я просто процитирую, и лучшего звукоряда, наверное, быть не может. И вот послушайте, под это ужасное видео звукоряд такой, комментарий это самой Спаских. С воображаемым оружием в руках женщины, мамы и бабушки, как будто мамы и бабушки не могут быть женщинами. Это я уже от себя. Они постигают тонкости торжественного шага перестроений строевого тренинга. Ждут их сборка автоматов и стрельба. Ведь нести вахту память это очень ответственная миссия. Пишет на своей странице ВК госпожа Спасских из Единой России. Единая Россия абсолютно... Конечно, мафиозная и страшная партия, и в Новосибирской области она имеет такой оттенок красно-коричневого цвета, потому что там она блокируется вместе с КПРФ, об этом вам может подробно и долго рассказать мой коллега Сергей Бойко в своей передаче. И вот такие причудливые формы красно-коричневого принимает это все единороссийство в Новосибирской области. Матерей гонят на плац, матерей заставляют разбирать и собирать автоматы, матерей заставляют маршировать. Такая картина из Новосибирской области, не отворачивайтесь, смотрите, знаете, что это происходит прямо сейчас и на наших с вами глазах. О чем хочется сказать еще напоследок, подходит к концу мой эфир. Давайте подведу опрос, итоги опроса, который мы анонсировали в самом начале нашего эфира и протянули через эфир весь. Правильно ли, что приложение для знакомств Tinder уходит из России? Да, потому что нельзя иметь ничего общего с Россией. 68 набрал этот вариант ответов, две трети. И нет знакомства вне политики говорят зрители. В конце опросов я чаще всего сообщаю, как проголосовал лично я. Я проголосовал нет. Мне кажется, что Tinder уходит из России нет, потому что make love not war, конечно хочется призвать к этому россиян, пусть лучше знакомятся в тиндере, пусть лучше объединяются, исходя из своих каких-то пристрастий, и может быть как-то сообща находят пути лавирования от призыва, от войны и от марширования на плацу Лично Я считаю, что нет, тиндер не должен уходить из России, тиндер решил иначе, и вы, зрители нашего эфира, решили тоже иначе, вам доверяю полностью, значит, и не прав, а правы вы. Правы также те, кто успели за время эфира за этот час прислать несколько платных сообщений к нам. Правы также те, кто захотели стать спонсорами сегодняшнего эфира, а этих людей H11. Ханна, спасибо, добрый человечек, который подарил спонсорство канала популярная политика пяти зрителям. Виктория Орляцкая подарила также спонсорство пяти зрителям. И Вера Васильев подарила спонсорство одному зрителю. 11 благодарностей уходят всем этим добрым людям. Ну и про платные вопросы. Они сегодня в виде трех гифок и одного комментария. Ханна прислает 15 израильских шекелей, пишет гиф колесенок Good Job. Это любимая гифка моего коллеги Александра Макошенца. Он был вчера, но мы ему передадим в прошлое. Ханна присылает 15 израильских шекелей пишет Дмитрий, спасибо за эфир. И всем за кадром тоже огромная благодарность. Закадровые ребята хоть и трудятся в поте лица своего, навсегда благодаря когда им приходят вот такие благодарности, разрывают мое ухо благодарностями ответными, так что, поверьте, они там сейчас все в восторге, открывают, может быть, шампанское. Ханна 9-й шекелей присылает и гифка «Груша», это тоже любимая гифка Александра Макашенцев. вот борются всегда, они вот эти две гифки за титул самых любимых. Ну и «Сигнал» вас присылает 50 норвежских крон и пишет «Дима, у вас бессмертный юмор, морально убивающих злых жуликов и пропагандистов. Жаль, что он убивает... Конечно, только морально и не убивает физически. Было бы прекрасно проследить еще и за этим. Вот вы посмотрели они эфиры, раз и нехорошо стало. Отдельно хочется сказать, что сегодня ушел из жизни еще один пропагандист Андрей Малосолов, человек, который не вылазил из эфиров Матч ТВ, который считал себя одним из главных болельщиков, сколь мне не было грустно, моего любимого футбольного клуба ЦСКА, и говорил совершенно страшные, жуткие, гомофобные, украинофобные, эм, не знаю, западофобные заявления. И вот Сегодня у Андрея Малосолова оторвался тромб, или это случилось накануне, и Андрея Малосолова не стало. Про покойных можно говорить либо ничего. Таким образом, я не скажу, наверное, про Малосолова ничего. Два раза в жизни удалось мне с ним пересекаться. Не скажу, что это пересечение было приятное. Но опять же, не физически и даже не морально. Андрея Малосолова я устранил. Да, я еще не имел к этому эфир, не имел к этому отношения. Марина Филлипс присылает 5 фунтов. Гифка, лисенок каратист. Спасибо гифку Александр Макашенец отдельно любит, ну и Мари Мэгги Даргель, 3 евро, гифка Груша, ну вот от этой эм, гифки Александр Макашенец так и вовсе в восторге. Спасибо вам, что присылали все эти комментарии, прям в последние секунды эфира этих комментариев все больше и больше, я тогда попытаюсь еще на, на последних секундах еще что-нибудь вам рассказать, потому что я вижу, что платные комментарии теснят друг друга. Марина Филипс подарила еще одно спонсорство, сверяюсь, да, действительно, у нас 12 спонсоров за эфир, я просто хочу еще раз обратить внимание на то видео, которое вышло сегодня на канале «Популярная политика». Очень много было усилий вложено в это видео, я так поделюсь с вами, там есть одна пасхалочка, там есть в одном месте Дмитрий Песков в роли свидетеля из Фрязина, и в другом месте этого видео есть самый, ну, Дмитрий Песков нарисован, а вот... Там есть кальян в этом ролике, это такая пасхалка, вот я вас призываю этот самый настоящий кальян, который мы арендовали для съемки, самостоятельно найти, можете мне написать, на какой секунде этот самый кальян появляется. Очень много было стараний вложено в это видео, и даже кальян мы каким-то образом добыли. Что он там делает в этом видео, что он делает в этом видео, сами поймете. Ханна присылает 15 теряйских шекелей и пишет, Дмитрий, покажите что-нибудь жестами для стикера. У нас есть группа в... популярная в... Комментарии телеграма популярно, политики, вот есть там чатик такой большой, и люди делают у нас там стикеры из каких-то ярких наших кадров. Нам ведущим приятно, мы активно потом используем. И другим даем, и друзья начинают общаться с нами там, стикерами в виде нас. Но ну, вот давайте сегодня поделимся сегодня с ребятами, которые делают стикеры. Ну, вот таким вот, таким вот скрином кто успел скриньте быстрее, это пусть сами придумайте какую-нибудь подпись к этому скрину. Будет сегодня уже. Заходите в телеграм-канал популярной политики, участвуйте в нашем чатике, хотя там уже очень-очень-очень живое общение, порой с конфликтами. Живите дружно, не конфликтуйте, но вот и пользуйтесь стикерами в наших телеграм-каналах. Наталья Литвинюк пишет нам, что мы крутые, и присылает 6 израильских шекелей. Если бы я собрал сегодня все израильские шекели. Которые мне прислали за эфир, я бы смог, не знаю, я бы смог месяц, наверное, в Израиле жить, но я не в Израиле. Еще 5 долларов нам прислать просто так, без какого-либо комментария. Елена Дитриха, спасибо, Данкишон. Елена Дитрих, большое вам спасибо. Спасибо. И еще 3 евро и еще нагивку гифку нам присылают, и едва я успеваю договорить, как меня присылают еще и еще деньги Спасибо вам большое, друзья, хоть сегодня особенно не вымогал из вас деньги, но вы присылаете нам, С -с снова присылают и мне подсказывают, что еще 5 фунтов прислали И пишут, что Дмитрий, вы крутой чувак, это сделала кто? Марина Филлипс пишет You are cool dude, Дима. Марина Филлипс, thank you very much. I am very grateful for this. Uh, уроки произношения от Дмитрия Низовцева на канале Popular Politics. Спасибо вам, что смотрите наш эфир. Сегодня был я, вчера был Александр Макашенец. Ведущая сюрприз будет завтра в эфире канала Популярная Политика. Можете представить свои варианты, кто бы это мог быть, но она хороша, профессиональна и остроумна. Так что не пропустите и завтрашний эфир в 19 часов на популярной политике. Снова сольный, снова интересный, снова насыщенный. А я, Дмитрий Низовцев и люди, которые за кадром помогали делать этот эфир, режиссер Даниил Новиков, продюсер Дарья Тисленко и многие другие, прощаемся с вами до завтрашнего эфира канал Популярная Политика. Нет войне и свободу всем политическим заключенным. Пока, пока.